Всем привет! Это уже седьмой урок по бат. Сегодня я покажу, как сделать анимацию из картинок на бат. Не забывайте подписываться. Поехали! Создаем новый файл и открываем его. Пишем собака OFF, чтобы отключить вывод команд. Также можете установить свой заголовок. Еще поставим паузу. Приступим к цели видеоролика. На самом деле, это очень просто. Нам всего-то нужен insert BMP и картинки. Инсert BMP вы можете найти в описании. Переименовываем картинки так, чтобы на конце названия были цифры. Например, название 1, название. 2, название 3 и так далее. Приступаем к написанию кода. Создаем цикл с любым названием. Далее создаем еще один цикл, но уже for l. Если вы не знаете, что это, узнайте. В любом случае объясню, что он делает. По факту он создает переменную только в своем теле и делает итерацию до тех пор, пока не достигнет вашего числа в скобочках. А итерация это один шаг цикла. Вернемся к нашему циклу. Указываем переменную, например, %процент. процент А ее мы и будем использовать. Далее пишем in и скобочки. В скобочках указываем самое маленькое число вашей картинки. Затем запятая. А затем указываем шаг 1. После самое большое число картинки. Пишем do и в нем указываем команду insert bmp/ кавычки. В кавычках путь до наших картинок, а затем название кроме нашего числа. Вместо числа пишем процент-процент и букву нашей переменной, то есть image, процент-процент, i. Не забываем то, что нужно добавить точка bmp. И картинки нужно сконвертировать в точка bmp. Например, присохранить при помощи paint или конвертировать на сайте, который в описании. Указываем x картинки и указываем игры картинки, а также zoom. Далее переходим в конец нашего файла и переходим в начало нашего цикла. Далее открываем наш файлик и нажимаем любую клавишу. Как мы видим, анимация воспроизводится, но... У нас также есть второй способ анимации. Для него в начало цикла L добавляем color, к примеру 0.7. Затем в путь указываем определенную картинку с полным названием, например image4.bmp. Нашу переменную мы можем поставить на x, y или zoom картинки, это z. Я поставлю на Y и увеличу количество итераций цикла до 80. Протестируем. Нажимаем любую клавишу. И как мы видим, анимация поехала. Также мы можем сделать одновременно сдвиг по x, z или сделать перебор картинок. Для этого нам нужно вначале написать set local, enable, delete, expansion. С помощью него мы сможем использовать переменные внутри цикла for l Создаем в начале цикла переменную, например, a равно 0. И в конце цикла 4l пишем set slash a, a. Плюс равно 1. Не обязательно 1. Вы можете использовать другие числа. И теперь в иксе, например, указываем восклицательный знак. A восклицательный знак. Вы можете создавать несколько переменных. Главное, чтобы они не перекрывали друг друга. То есть не A, а B. То есть эти перемены уже не чувствительны к регистру. Сохраняем и запускаем. Как мы видим, наша картинка поехала. Не забывайте, что вы можете изменять абсолютно. Абсолютно любые показатели. Например, чтобы ускорить передвижение картинки, увеличиваем шаг цикла. Вот, картинка ускорилась. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Также можете поделиться этим видео с друзьями. Можете присоединиться к паблику ВКонтакте и серверу Discord. Всем пока, пока, пока, пока, пока.